Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете у нас на сайте, а также оставляете в комментариях. И пишите нам на почту infoledokolsobakagmail.com. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать Марк Анатольевич Соркин. Здравствуйте, Марк Анатольевич. Добрый день. Итак, первый вопрос. У многих каша в голове – Используют, используют два ложных тезиса, противоречащих друг другу. Социализм равноураниловка, и социализм равно благо для номенклатуры. Каким тезисом опровергать оба? Социализм это переходный период от капитализма к коммунизму. Его характерные черты это две тенденции: коммунистическая и капиталистическая. Коммунистическая тенденция это отсутствие эксплуатации человека человеком и общенародная собственность на средства производства. Его капиталистические тенденции – это товарно-денежные отношения, это противоречие между городом и деревней, это наличие класса и так далее и тому подобное. И в том и в другом вопросе непонимания природы социализма. Дело в том, что Владимир Ильич когда-то сказал, каким образом нам избавляться от буржуазных тенденций. Прошу прощения. Каким образом нам избавляться от буржуазных тенденций? Это внедрением социализма во все стороны жизни. Так и здесь. Нам надо изживать вот эти вещи глобальные. Что же касается уравнилок, то это чушь. Социализм никогда не был уравнилок. Потому что основной принцип социализма от каждого по способности, каждому по труду. Дело вот в чем здесь. Здесь кто-то думает, что 70-летний период советской власти – это цельный неразрывный период. К сожалению, нет. После внедрения значит, Косыгинской реформы, когда каждое предприятие стало отчитываться по прибыли и рентабельности, непонятно почему, вот, Появилась такая служба, отдел труда и заработной платы, у которого главной идеей было уменьшение стоимости того или иного изделия по зарплате. И вот они всячески зарплату снижают. Рационализация перестала быть для рабочих соответствующим каким-то вдохновляющим, что ли, фактором, стимулирующим фактором. Потому что если он внедрял какое-то у предложение, немедленно срезались расценки. Если при действительно социалистической экономике был единый тарифно-квалификационный справочник на все работы, плюс то, что каждый человек на своем месте придумал, внес какое-то ранциализационное предложение, что-то изобрел, он за это получал в государстве колоссальный бонус. Очень большой бонус, И трудящиеся были стимулированы с этой стороны материально для того, чтобы заниматься этой работой. То после вот этого внедрения, когда во главу угла поставили прибыль одного отдельно взятого предприятия, предприятию стало невыгодно платить заработную плату значит, достаточно высокую. Они не могли, как говорится, удержать рабочих низкой заработной платы. Они вынуждены были давать отдел достаточно высокую. Зато придерживали, как говорится, уровень заработной платы у инженерно-технических работников. Они практически очень редко получали премию. Если рабочие получали ее обязательно, выполнен план, не выполнен план, а премию они получали. Свои 40%. И даже требовали. Почему у нас премии нет? Вы на, на, на, сдельную, то, что мы, на нашу сделку да, б, премию насчитаете, а выполнено вполне не наша дело. Вот здесь как раз и начало расти противоречие. Когда инженерно-технические работники не имели стимулирования для перевыполнения плана. Вот я из своего опыта скажу. Мне как руководить начальника участка и как начальнику цеха, было невыгодно выполнять план более чем на сто и одну десятую процента. вступали в действие другие нормативы, у меня сразу резко, как говорится, было превышение фонда заработной платы. В результате я терял свой премьер. Поэтому мне это было крайне выгодно, и больше чем на сто и одну десятую процента я старался план не выполнять. Понимаете, в чем дело? Поэтому то, что социализм – это уравнилок, это чушь. Это выдумка, как говорится, тех людей, которые начали работать уже после Косыгинской реформы. Вот. Что же касается того, что там вторая, второй был вопрос у вас, напомните мне, пожалуйста. Социализм блага только для номенклатуры. Извините меня. Вот здесь тоже, здесь очень неправильно. Судить об этом. Потому что что такое номенклатура? Вот да, руководитель завода, это номенклатура или нет? Думаю, что да. Но извините меня, для того, чтобы обеспечить работу завода, он должен был работать как проклятый. Я не говорю, допустим, о партийной номенклатуре. Там тоже своих проблем хватает. Но просто люди, которые спрашивают, не знают о тяжести работы руководителя. За ним люди. Этих людей надо организовать на работу. Он должен держать в уме всю цепочку производственного цикла. Он должен ясно, четко себе представлять, что будет завтра, что будет послезавтра, а что будет через месяц. Где у него... Проблемы в производственной цепочке, каким образом их выправлять. Понимаете, в чем дело? Это только кажется, что руководитель, как говорится, сидит в кабинете, ковыряет носу, ничего не делает. Ну, знаете, вот мой предшественник по цеху, в котором я работал, умер в своем кресле. У него сердечный приступ, он умер. Точно так же умер один из директоров завода, на котором я работал. Тоже сердечный приступ прямо в кабинет. Поэтому, как говорится, здесь это сплошная чушь. Особенно, когда в условиях действительно социалистической экономики сталинского типа и руководитель предприятия, и рабочий, говорится, они вынуждены были работать для выдачи реальной конкретной продукции. И если эта продукция не выдавалась, спрашивали в первую голову не с рабочего, а уже, извините за рубили голову руководителя. Поэтому и то, и другое – это чушь. Это просто непонимание, что такое социализм и как строятся производственные отношения при социализме. Спасибо. Следующий вопрос. Как, по-вашему, нужно работать с мелкой буржуазией при взятии власти пролетариатом в современных условиях? И что сделать с частной собственностью в виде квартир, автомобилей на первом этапе? Поймите правильно. Частная собственность – это, как говорится, на средства производства. Квартира и машина – это собственность личная. Вот если человек извлекает из нее какую-то прибыль, он будет платить соответствующий налог. С как говорится, до тех пор, пока государство не возьмет в свои руки, как говорится, возможности для того, чтобы квартиры были у всех, и общественный транспорт работал так, чтобы не надо было прибегать к помощи, так сказать, наемных водителей. Что же касается других мелких, как говорится, производителей то я думаю, что у государства будет даже еще очень много времени, когда ему придется налаживать стратегические отрасли экономики. И вот здесь в этом вопросе, как говорится, мелкая собственность, особенно в сфере услуг, она, в общем-то, будет работать на, как раз на коммунистическое строительство, она будет работать на создание социалистической экономики. И здесь я подчеркиваю, как раз это не будет, как говорится, каким-то грабительским налогом, будет платить налог с оборота, ну, как при советской власти, вот, со всех артелей промкооперации бралось от 3 до 5 процентов, как говорится, налога с оборота, от оборота предприятия. Это оборот очень легко подсчитывался каждый день снималась касса, инкассаторы возили в банк на счет того или иного владельца. И, собственно, у государства было, были сведения, какой оборот у той или иной артели, там, кооперативной собственности. Поэтому я думаю, что здесь как раз этим самым миллионом мелких производителей, особенно работающих в сфере услуг, ну, в том числе, например, по ремонтам квартир, по дорожным работам им найдется место в структуре социалистической экономики еще достаточно долго. Для того чтобы до тех пор, пока у государства не будет уже серьезных проблем с стратегическими отраслями экономики. Спасибо. Следующий вопрос. Почему в двадцатые годы большевики согласились с независимостью прибалтийских националистов и, заключив мир, отдали часть пограничных земель? В то время РКК почти одолела Польшу. Разве не хватало бы сил на гораздо более слабых противников? Ну, как РКК одолела Польшу, нам известно. Парижскому миру двадцатого года нам пришлось Польше отдать западную Украину и западную Беларусь, включая Виленский край. Значит, на территории Прибалтики в этот момент, как говорится, находился Балтийский корпус. Немцы там остались, корпус фон Дергойца. Именно на него опирались, опиралась буржуазия Прибалтийских стран. А Советский Союз, Советская Россия тогда, извините меня, после Рижского мира пришлось добивать ранге который как раз в этот момент из Крыма вылез, и э, на Каховском плацдарме закрепился на другом берегу Днепра. То есть готовил уже масштабное наступление дальше на территории великого воинского, Донского, на Кубанскую территорию и так далее. И, тому подобное. и пришлось с ним решать вопрос, пришлось ту же первую конную армию от Польши срочно перебрасывать, э, как говорится, туда, Крыму. И пришлось даже идти на некое перемирие с Махно, для того, чтобы использовать и его, как говорится, воинские подразделения. Так что человек, который задал этот вопрос, просто истории своей страны не знает. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы считаете, легализация оборота огнестрельного оружия в государствах вообще и в социалистическом государстве в частности нужна или не нужна? Или это зависит от культурных особенностей населения? Или по большему счету разницы нет? Другими словами, должна ли сохраняться монополия на насилие со стороны государства при социализме? Извините меня. Если монополия на насилие растекается на... Как говорится, уходит из государства и растекать население, то получается или Флорисвиль, или Бревик. Нормальному, даже гражданину оружие не нужно. Государство обязано его защищать, для этого надо да, содержит соответствующие структуры. И Министерство внутренних дел, и э, внутренних войск для того, чтобы, как говорится, бороться. С уголовниками, с преступниками. А извините меня, а так, гражданину, а зачем оно ему оружие? Монополия на насилие может быть только у власти. А поскольку социалистическое государство диктатура пролетариата, это власть, подавляющая большинства народа, то, извините меня, тем более это оружие совершенно не нужно. Нам, знаете ли, индейцев не убивать и землю у них не отнимать. Здесь вам сразу же скажут, что тот же народ Швейцарии имеет право на ношение оружия, и их уровень преступности один из самых низких в Европе. Согласны значит, ли вы с тем, что над вооруженным народом сложнее совершать преступные действия со стороны власти, а грамотно подкованный идеологический народ мог бы бы не допустить развала страны, если бы партия не прогнила? Что случилось в позднем СССР? Значит, еще раз могу сказать следующее. Я, честно говоря, не знаю, как в конфедеративном государстве под названием Швейцария, там, собственно говоря, она в ней каждый кантон, как в Америке штат. Как они там решают, я не знаю. Самая маленькая там преступность или самая большая. Смотря что считать преступностью. Потому что финансовое преступление такая же преступность. Вот. Но подчеркиваю, вооруженный народ, народ это слишком общее понятие, в народе есть разные люди. Когда-то, будем говорить, советская власть разрешила носить оружие классу пролетариев, и то они получали разрешение. Но, тем не менее, как говорится, советская власть от этого отказалась, по-моему, правильно сделать. В противном случае мы получим такое количество убийств на бытовом уровне, особенно после перегрева, некачественными спиртосодерживающими продуктами, что, извините меня, а кому это надо? Спасибо. Следующий вопрос. Есть такой персонаж с Украины в левой среде по имени Леви Беринг. Он утверждает, что разработал новую теорию, самую передовую, уравнилизм и что эта теория превосходит марксизм и отрицает марксистско-ленинское учение. Также автор утверждает, что марксисты есть враги пролетариату, так как хотят его ограбить, а его гениальная теория исключает грабежа. Держится на трех столпах – общественная собственность на средства производства, равенство в доходах и плановая экономика. Так вот, в чем не прав этот левый субъект? Какие ошибки он допускает? Потому что, понимаете, он не понимает опять то, то о чем я уже говорил. Есть труд простой, есть труд сложный. Вот как многие у нас этими вопросами страдают. Когда говорят, вот, рабочий класс, это все, это венец А что рабочий класс может без инженера? Кто ему создаст техническую документацию? Кто распишет техпроцесс? Кто придумает средства производства? Кто будет их улучшать? Так при чем здесь уравниваемость? Каждый человек должен получать по труду. Вот этот главный принцип социализма. А здесь, извините меня, это ну, просто, по-моему, какой-то идиотизм. От себя дополню, нам скидывали материал. Как раз сам этот товарищ нам материал скидывал, просил его разобрать. Я сделаю как-нибудь разбор чуть-чуть попозже, с полным пояснением. Спасибо, Марк Анатольевич. У нас следующий вопрос. С позиции обывателя часто можно слушать разговоры об скандинавском социализме, который, разумеется, таковым не является. Однако, общаясь с людьми и объясняя им, что я часто слышу, что пускай это и не социализм, но это справедливое общество. И ведь действительно нельзя не согласиться, что в сравнении с другими капиталистическими странами в скандинавских странах выше уровень социальной защиты, население ниже индекс джини и более плавное распределение доходов. С точки зрения mm -hmm. марксизма, как это объяснить то, что капитализм в этих странах менее зубастый, чем в других? Каковы объективные исторические экономические причины этого? Они очень простые: на тысячу человек населения, то есть работоспособных, стариков, женщин, детей, 23 мигрантов, которые работают на самых непроизводительных работах, которые не пользуются никакими социальными льготами. Вообще, в принципе, по определению. Понимаете, в чем дело? На тысячу человек население 23 мигранта. Сколько у нас населения в Швеции? Миллионов, наверное, 6, да? Да, около 5-6 миллионов. Вот. Ну вот умножим, допустим, 5 миллионов на 23 человека. Вернее, 5 миллионов значит, на тысячу человек. Это значит... Где-то, грубо говоря, примерно около 111 тысяч мигрантов, нет? Я не ошибаюсь? По-моему, нет. Может, где а так. Вот. А собственного рабочего населения, посчитаем опять-таки, есть у них 6 миллионов населения. Ну, собственно, рабочее население – это где-то примерно миллион, ну, максимум полтора Работоспособны. При этом где-то, ну, тысяч сидит на пособиях по безработице. Ну, так кто там на кого работает? Понимаете, на плечах э, бесправных мигрантов они создают свое благополучие. Почему нет? Если есть кого грабить, почему не сделать соучастниками грабежа э, весь народ? Спасибо. Вот и все население. Вот и весь социализм. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы относитесь к Игорю Стрелкову? Извините меня. Я честно могу сказать, я знаю только за ним одно хорошее дело. Когда он увел людей из Славянска в Донецк. Сохранил боеспособные части. А так, извините меня, как руководитель он показал свою полную фиаско. Будучи одним из руководителей Донецкой Республики, показал свою полную фиаско. Ни армию организовать, ни создать значит, серьезную вооруженную силу, он не смог. На паях с Бородаем. Вот и все. Понимаете, в чем дело? А так, по природе, человек авантюрист. Вот. Я подчеркиваю, единственный правильный его поступок, на мой взгляд, это увод людей из славянского в Донецк, чтобы их там не перебили каратели. Вот и все. Спасибо. Следующий вопрос. Будут ли новые передачи по истории СССР? Такой интересный цикл был. Ну, извините меня, мы все, что рассказали по СССР, все, что нужно сказать, сказали. Просто смотрите эти передачи, вот и все. Если вы хотите, мы начнем публиковать по новой, для того, чтобы вам не лазить низко. Но это, по-моему, лишнее. Что еще мне сказали по истории СССР? Мы, по-моему, разобрали достаточно детально эти события, которые происходили в нашей стране. Мы не пропустили, собственно говоря, ни одного периода советской истории. Спасибо. Следующий вопрос. А кто такие союз коммунистов? Значит, ну, мы, как говорится, после ухода некоторых товарищей наших, в том числе меня, из сути времени, когда поняли ее антинародную сущность и то, что главной целью сути времени является увод от классовой борьбы, мы собрались вместе и решили, что, как говорится, сидеть спокойно мы все равно не можем, а если хочешь что-то делать, надо делать своими руками. Мы открыли информагентство. Как образно выразился один из наших тогдашних товарищей, мы зажгли в пустыне маленький огонек, а вокруг этого огонька стоял костер. Да? И вокруг костра стали собираться люди. Так родилась идея создания коммунистической партии СМИС. Союз коммунистов – это переходный этап к созданию снизу коммунистической партии нашей страны. И когда мы соберем достаточно мощный интеллектуальный кулак, мы тогда сможем конституировать его как коммунистическую партию. Но это не мешает нам работать так сказать, в развитии наших идеологических принципов, беседовать с людьми разъяснять им суть буржуазной власти, суть происходящих в нашей стране событий. То есть мы не зациклились на каких-то структурных вещах. Мы считаем, что когда люди поймут, что марксизм-ленинизм ленизм единственное верное учение, и что оно должно творчески развиваться, и мы сможем создать мощный интеллектуальный кулак, Создание партии – всего лишь будет простая формальность ее конституирования. Вот и все. Так что Союз коммунистов – это, собственно говоря, некая общественная организация, задачей которой служит создание коммунистической партии нашей страны. Как она будет называться? Ну, решить съезд. Я думаю, что это невеликая проблема. Спасибо. Следующий вопрос. А что вы скажете по поводу повышения пенсионного возраста? Что это такое? Если кратко, могу сказать следующее. Повышение пенсионного возраста – это дополнительный способ эксплуатации трудящихся со стороны капиталистов. Ведь, по сути дела, работники, наемные работники – Будут, поскольку пенсионный суководные будут вынуждены держаться за место. Уже сейчас э, людям старше 40 лет очень тяжело найти новую работу. Просто не берут. Считают, что они уже в, в таком возрасте, что отдачи от них не будет. Поэтому они вынуждены будут держаться за старую работу и позволять эксплуатировать себя. Это с одной стороны. С другой стороны, они будут волками смотреть на других наемных работников, считая их конкурентами. В борьбе за вот это рабочее место. Но не это главное. Здесь, вот, как говорится, очень многие, так сказать, умные товарищи обвиняют во всем этом, во всей этой пенсионной реформе председателя правительства. Ну, я такого идиотизма еще пока не, раньше просто не видел. Настолько не понимать что нынешний глава правительства способен только переименовать милицию в полицию или сократить число чисовых поясов. На больше он ни на что не способен. И, естественно, прежде чем решать этот вопрос, он, как говорится, обязательно пришел к президенту. А не исключено, что и президент его вызвал. Скорее всего, так и есть. Почему? Потому что, как я уже сказал, буржуазия, с одной стороны, заинтересована в разобщении трудящихся. То есть для того, чтобы они, держались за кусок хлеба, ненавидели других наемных работников, видя в них конкурентов. А с другой стороны, количество то, тех людей, которые трудятся, все больше уменьшается. В 80-х годах было четыре человека на одного пенсионера, а сейчас меньше двух. Почему? Кто в этом виноват? А виноваты это в том, те, кто принес на территорию нашей страны капитализм. Кто притащил сюда западные ценности. Кто обездолил людей, которые, с одной стороны, рожать не хотели, женщины, потому что не было возможности покормить детей. А с другой стороны, внедряет в голову молодых девушек мысль о том, что надо сначала карьеру сделать, а потом, может быть, родить ребенка. И большинство женщин сейчас стараются рожать после 30. И в результате появляются больные дети на свет. Так кто в этом виноват? Те, кто капитализм принес в нашу страну. А что, нынешний президент в этом участие не принимал? Он не был подручным Собчака. Он не был главой Федеральной службы безопасности. Он не был премьер-министром. Он уже 18 лет не является президентом, так что ли? Он ни при чем? Виновен в этом деле капиталистический класс буржуазии, который через своего ставленника, президента Российской Федерации, осуществляет эту антинародную реформу, которая дает ему, как я уже говорил, с одной стороны, попытаться внедрить антагонизм между наемными работниками, а с другой стороны, восполнить э, демографическую яму, которая образовалась в результате их действий, с, э, как говорится, в 90-е годы. И когда нам говорят, ну вы же поймите, ну вот не кому работать. А что, нельзя отобрать у олигархов присвоенную ими собственность? В результате залогов в Ну, Но нет, президент Российской Федерации заявил, что залоговый акцион и в итоге приватизации не подлежат пересмотру. Что, как говорится, нельзя ввести прогрессивный налог на тех же супербогачей или обеспокоиться размерами заработных плат, как госчиновников, так и топ-менеджеров крупных компаний. Но где это видно, чтобы зарабатывали по миллиону в день, и при этом говорят, что в стране денег нет. И все это охраняет, как говорится, буржуазии, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Который пытается на сегодняшний день всякого рода способами, успехами или кажущимися успехами во внешней политике, затуманивать глаза людям, уводить их от понимания, какие внешние, внутренние проблемы в нашей стране. Очень просто кричать «Виват Россия» после э, трех забитых мячей Египте или пяти Саудовской Аравии. А что будет после чемпионата мира? Как жить дальше будет? С повышением налогов, с повышением э, тарифов. Жилищная. И... Вот с июля месяца повышаются э, жилищно-коммунальные тарифы. Как жить будет? Кушать обещание на Биулины, что теперь каждый год по тысяче рублей будут прибавлять пенсии пенсионерам. А не пенсионерам, как быть. Если количество рабочих мест все сокращается все сокращается. Поэтому здесь как раз вот это и есть, собственно говоря, усиление капиталистической эксплуатации, которое предпринял класс капиталистов руками своего ставленника, президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина. Точка. Спасибо. Следующий вопрос. А Ваше отношение к политике коренизации в СССР? Чего? Ваше и... отношение к политике коренизации в СССР. А что а такое коренизация? Что укоренение это? народов. Не понял. У, укоренение народов, украинство, белорусскость и Извините так далее. Меня, а почему мы должны людям? были запрещать говорить на родном языке, петь песни на родном языке, писать книги на родном языке. Кто это сказал, что это надо запрещать? Ставить спектакли на своем родном языке. Извините меня, а что, эти люди, эти национальности не имеют права на существование? Их надо было подвергнуть насильственной русификации, что ли? Другое дело, что не надо было давать политическую власть как говорится, в руки национальным, с позволения сказать, группировкам. Это другой вопрос. Но причем здесь, извините меня, культурное наследие любого народа. Я сам с удовольствием слушаю, например, украинские песни. Я с удовольствием читаю стихи Гамзатова. Произведение Ивана Шесталова, когда качало меня Солнце или Нюргуна Батура Стремительного, якутский народный эпос, или Монас Киргизского, или Гераглы Азербайджанского, или в Тигровой Шкуре Грузинского. А почему мы должны быть лишены всего этого? Почему каждый народ не может, как говорится, проявлять себя в культурном смысле? Когда, конечно, это перестает национализм, Тут это уже другой вопрос. Но для него не надо давать почву, не надо давать возможность создавать политические структуры национальные, которые обязательно превратятся в национализм. Но, извините меня, причем здесь культура? Причем здесь язык? Спасибо. Следующий закон. Как вы думаете, подпишет ли Путин закон о повышении пенсионного возраста? Я уже на это ответил. В предыдущем вопросе. Конечно же, подпишет. Рано или поздно, но подпишет. Спасибо. Следующий вопрос. В вам все ясно, но почему при Брежневе не вернулись на рельсы строительства коммунизма? Разве Леонид Ильич не старой гвардии марксистов? Владимир Ле... Леонид Ильич марксистом никогда не был. Боюсь, что он даже не понимал, что это слово означает. Леонид Ильич хозяйственный. Леонид Ильич – управленец. Он, как говорится, занимался как говорится, тем, чтобы поддерживать вот эту машину промышленности советской на должном ходу, чтобы она, как говорится, производила необходимые вещи и для народа, и для, так сказать, обороны. И не случайно этот период называют стагнацией то есть, будем говорить, остановкой. Потому что теоретическая мысль не развивалась. За исключением словословий в адрес Владимира Ленина и превращения его в некого идола, ничего не происходило. Для того, чтобы, как говорится, сохранить за партийной верхушкой государственную власть, в Конституцию была внесена шестая статья о том, что партия является руководящей и направляющей силой нашего государства и нашего народа. Владимир Леонид Ильич был озабочен поддержанием существующего статус-кво. А никаким марксистом он не был. Этими вопросами никогда не занимался. Спасибо. Следующий вопрос. Возможно ли создание Донецкой Криворожской республики? Там же есть люди, ресурсы. Если невозможно, то почему? Потому что Донецк и Луганск – это разменная карта в руках российской буржуазии. Это лишней кожи в торговле с Западом. И когда российской буржуазии это будет выгодно, она продаст. И Донецк и Луганск. Я думаю, что товарищи из Донецка и Луганска давно были, должны это уже понять и создавать свои собственные структуры. Но туда же влезли российские олигархи, которые подгребли под себя активы на этих территориях. А те командиры, которые медленно, наверное, приходили к мысли о социализме, такие как Мозговой или Моторола, тех быстренько убирали. Или... Дремов. Их быстренько убираю. Так что... Спасибо. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Во что стоит переводить рубли? В доллар или юань? Я посоветовала вслух пойти. Не знаю, как вы. Mm -hmm. Я бы посоветовал ушные палочки, чтобы можно было лапшу с ушей стряхивать. Более успешно. Спасибо. Следующий вопрос. В Китае самый многочисленный рабочий класс. Его путь только к коммунизму, а у нас его уничтожат. Поэтому, как мне кажется, Россия в плане коммунизма проиграла? Опять даже ошибка. Рабочий класс – это, собственно говоря, название одного из двух классов при советской власти – рабочий рабочий класс и колхозно кооперативный крестьянство. Принадлежность к рабочим еще не означает того, что ты являешься пролетарием. То есть человеком, осознавшим свое место в этом мире, разобравшимся в своих классовых целях и задачах, и вступившим в борьбу за достижение этих целей и задач. Потому что пролетарием может быть любой наемной работе. И неважно, стоит он у станка и создает интеллектуальный продукт на компьютере. Важно осознание того, что, кем он является на этой земле, и что он подвергается эксплуатации. Китай – крестьянская страна. Там никогда не было мощного рабочего класса. Да и сейчас, извините меня, на полуторамиллиардную страну только 300 миллионов населения живет в промышленных центрах, которые располагаются вдоль э, э, побережья. И, как вы понимаете, из этих 300 миллионов далеко не все люди, которые работают на заводах. Я бы сказал, даже меньшинство. Потому что там в основном люди, которые занимаются, будем говорить, различного рода, наемной работы, не относящейся к рабочей профессии. Там достаточно количество врачей, и учителей, и офицеров, и э, этих самых э, ученых, э, инженеров, техников и так далее. И тому Сегодняшнее производство не требует большого количества рабочих, тем более в условиях либерального глобализма. А технологическая цепочка разрывается на мелкие кусочки. И предприятия становятся самые такие. Предприятия это 100, максимум 150 человек. Всех, включая тех, кто работает, собственно говоря, на том или ином оборудовании. Сегодня нет многотысячных предприятий. Просто нет. Спасибо. Следующий вопрос. Если небольшая группа станет бороться с буржуазией несистемными, нелегальными методами, осуществляя экспроприацию награбленного, передавая изъято у капиталистов, нуждающимся из народа, это принимается как одна из форм борьбы с капиталистической системой? Так, такие Робин, Робин Гуды от народа. Да. Если кому-то хочется поиграть в Робин Гуда, ну, что я могу сказать? Он что, не понимает, что на сегодняшний день все ценности переведены, как говорится, в виртуальный мир. Что на личных денег, в общем-то, не очень много. И уж, по крайней мере, крупные капиталисты, да и средние капиталисты носят у себя, извините меня, не деньги, а кредитные карточки. Ну, я экспроприирую кредитные карточки, что с них получше? Я всегда говорил, когда человек идиот, то это надолго. Спасибо. Следующий вопрос: нужно ли при социализме запрещать гражданам свободно выезжать за границу? Извините меня. А кто сказал, что запрещает гражданам выезжать свободно за границу нужно? Если извините меня. По сути дела, в 20-е годы, тут там буржуазия ехала. Свободно и свободно отпускали, езжайте, куда хотите. В 30-е годы, извините меня, стало массовое просто убийство советских граждан-специалистов за рубежом. Войков и Володарский это только вершины айсберг а русских людей похищали, советских людей убивали, пытали. Всячески, как говорится, в общем, никто не хотел защищать, собственно говоря. Раз-раз, трансляция, видимо, зависла. Ну, на этом мы тогда, наверное, сегодня и закончим. Спасибо, товарищи, за вопросы. Ваши вопросы переносятся на следующую программу «Вопрос-ответ». До скорых встреч!